Всем привет! С вами Виктор Бондолет, автор блога ВикторБондолет.com, автор курса «Думать и действовать как топ-лидер за 30 дней», автор онлайн-марафона «Как стать богатым за один год и неважно, чем вы занимаетесь», и это следующее видео к нему. И в этом видео я хотел бы с вами поговорить о следующем таком качестве, что влияет на ход развития вас как успешной личности. Это энтузиазм. Как Эмерсон сказал, что любой успех, любое, любое огромное свершение происходит благодаря энтузиазму. И это действительно правда, ведь... Есть очень много интересных историй, да и даже на моей практике бизнеса от энтузиазма зависит очень много. Как у вас светится глаза, как вы преподносите информацию, как вы горите этой идеей, как вы несете ценность в мир. И так вас люди воспринимают, иногда даже энтузиазм, Возвышается над логикой и над принятием решением, То есть э, энтузиазм это э, наподобие волн, таких радиоволн, когда вы вовлекаете людей, обволакивает людей до, иногда до косточек. И вот вы просто благодаря вот этой энергетике идете за человеком. Э, сейчас вам расскажу немножко э, несколько историй, которые очень проявляют вот всю суть энтузиазма. Э, например... Э, так, о ком бы вам рассказать был такой парень Луис Виктор Эйтинг он был приговорен к пожизненному заключению и благодаря его энтузиазму он смог добиться освобождения он получил свободу как это произошло? он написал письмо директору самой известной компании по производству печатных машинок. Ремингтон, вот раньше были такие фирмы. И он попросил дать в кредит, ну, он объяснил всю свою тяжелую суть, вот, в каком положении он сейчас находится. И он попросил дать в кредит, продать ему одну машинку печатную. Компания пошла к нему на уступки, и они сделали больше, они ему подарили эту машинку. И он начал писать различным фирмам, торговым представителям э, с услугой, чтобы они давали им, ему э, деловые документы и он делал копии, он их перепечатывал. И его работа была настолько эффективна, что одна частная контора э, пожертвовала ему очень большое количество денег, благодаря которому он нанял адвоката и адвокат э, добился его освобождению. После того, как он вышел, за воротами стоял уже директор этой торговой компании, и он сказал, что Эйтинг, твое, твой энтузиазм оказался намного сильнее этих железных пут, тюремных. Ну, как это сказать? тюремной клетки. Вот. И, конечно же, после этого его уже ждала работа в этой компании. Далее. Я думаю, вы знаете Ремингтона и Рузвельта. Это очень э, знакомые э, лица в Соединенных Штатах. Ну, Рузвельт, понятно, да, то есть президент Америки. И а Ремингтон был э, очень великим политиком. После окончания колледжа он стал баллотироваться в Конгресс. И благодаря своему, своему он, энтузиазму он провел компанию и успешно пришел в конгресс. Рузвельт его сразу заметил и доверил ему выступление перед большой аудиторией, когда они принимали э, серьезные законы в военное время. По исследованиям в многих университетах, в университете именно Рузвельт и Ремингтон славились своим э, энтузиазмом. Это два человека, которые вершили судьбу и вершили многие судьбы благодаря своей энергетике, благодаря своей харизме. И Ремингтон после долгих лет службы в политике пошел в бизнес. Он пошел в авиакомпанию заместителем президента, и хотя та компания была в долгах, он за два года ее поднял на ноги благодаря своему энтузиазму. Президент этой компании говорил, что... Рузвельт действительно тот человек, который заслуживает того большого чека, который он зарабатывает не только благодаря тому, что он хороший э, работник, но благодаря тому, что э, благодаря его энтузиазму он вдохновляет вокруг всех своих людей. Что могу сказать? Что энтузиазм это также э, очень губительная вещь, если он у вас фальшивый. Э, это очень сильно чувствуется, и люди это видят очень быстро, когда вы фальшивите, люди сразу же от вас отворачиваются и уходят просто-напросто. Самые великие продавцы обладают вот этим энтузиазмом и все их сделки сделаны благодаря этому качеству. И вот именно это качество, оно не рождается вместе с вами, оно воспитывается. Работайте всегда над собой, ставьте цели и несмотря чем вы занимаетесь, либо вы продаете товар, либо услуги будьте уверены в том, что вы продвигаете, будьте уверены в себе. И вот эта светлая вера, когда вы преподносите огромную ценность людям, возбуждает вас вот этот огромный энтузиазм. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, неважно, где вы его смотрите. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы быть первым в курсе всех новых выпусков. И подписывайтесь на мой блог, который тут появляется, викторбандолет.ком. Рассказывайте своим друзьям, чтобы как намного больше в вашем окружении ваших друзей становились успешными людьми. И для предпринимателей сетевого маркетинга, для сетевиков, внизу есть ссылка, где вы сможете бесплатно скачать мой курс «Думайте действовать как топ-лидер за 30 дней». С вами был Виктор Бандалет. Пока-пока.